Как вы все знаете, не так давно произошли перевыборы Путина в президенты РФ. И мне посчастливилось быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса на одном из участков. Я лицезрел 1293 человека, чей эмоциональный диапазон плюс интеллектуальный горизонт перпендикулярно завален. Из них 956 оказались еще и садомазохистами. Довольно-таки жалкое зрелище, как всех бюджетников угрожая сгоняют как скот на участке ради явки пока большинство людей туда приходит добровольно. Это говорит лишь о том, что у россиян гражданское самосознание на уровне амеб. Но в этом их вина только отчасти. А отчасти таких людей, как патриарх Кирилл, который убеждал, что каждый православный гражданин обязан прийти на выборы. А в городе Орел, например, в день выборов прощали грех аборта. Но все же приговор был подписан ЦИКом еще 25 декабря 2017 года, когда уничтожили выборы как субстрат, превратив их в иллюзию. И сейчас бы мне хотелось описать примерное внутрополитическое будущее страны на ближайшие 6 лет. Думаю, это можно назвать эскизным прогнозом. Во-первых, СМИ. Безусловно, тенденция к ожесточению цензуры станет только усиливаться. Если раньше мы наблюдали за тем, как только по телевидению отчаянно несли какую-то дичь, поскольку лай захватила его абсолютно, то теперь они возьмутся и за самое дорогое, что у нас есть. Да, я говорю про альтернативные источники информации в интернете. Это YouTube, Telegram, ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Косвенная пропаганда единоросов сменится открытой местами агрессивно навязанной. Это будет находить свое выражение, например, в покупке мнений блогеров, мест в тренде, финансировании пропагандических интернет-проектов, влиянии раскомнадзора на соцсети, видеохостинги, чтобы те блокировали неудобную и убыточную для власти информацию. СМИ дальше будут использовать несуразные инфоповоды. Инфовбросы, пока за окном происходит покушение на лидеров оппозиции или вымирание поселков из-за нищеты. Я считаю, что есть возможность в ближайшие 6 лет вообще лишиться актуальной и безобманной информации на темы, затрагивающие политику и экономику страны. Во-вторых, госконтроль. Уже сегодня поступила информация о том, что Роскомнадзор собирается заблокировать Телеграм, если мессенджер не предоставит данные о переписках пользователей в течение 15 дней. А российский суд, в свою очередь, постановил, что право на тайные частные переписки не распространяется на сообщения в мессенджера. Власть, безусловно, будет стремиться контролировать сознание и мысли людей придумывая для этого самые примитивные и заурядные способы, подкрепляя их выходом федеральных законов. Уже сейчас в Москве и Санкт-Петербурге камеры торчат, грубо говоря, из-под каждого куста. Думаю, к ним подтянутся и остальные города, в которых каждая ваша прогулка в скором времени не останется незамеченной. И если идти такими темпами, то воплотим в жизнь один из мотивов антиутопии замятина мы, который заключается в том, что люди жили в прозрачных домах, где даже мебель была из стекла. И абсолютно точно Россия закрепит за собой звание самой полицейской страны мира. Их количество вырастет еще в два раза. И сотрудникам правоохранительных органов дадут еще целый комплекс прав, благодаря которым нам, при взаимодействии с ними, останется только вставать перед ними раком. Но думаю, Россия по безопасности не потеряет своих позиций среди других стран мира. И останется на 150 месте среди 162 -х. Поэтому чего только не сделаешь ради национальной безопасности. Так ведь? Третьих, экономика. Друзья, думаю, нас ждет очередной кризис экономики в российской истории. Кто-то скажет, что Россия из него и не выходила, но статистика показывает, что экономика достигла своей стагнации в 2016 году, когда еще Запад начал против нас вводить санкции и начали падать цены на нефть, тогда еще рубль упал и так далее. В этом кризисе есть три самых тяжелых момента. Первое. Это прежде всего бюджетная проблема. Второе. Это проблема инвестиций. Страна, которая три года подряд снижает инвестиции, Россия такова, причем нарастающими темпами. Это страна, которая сжимает свое будущее. Нет инвестиций, нет новых рабочих мест. И третье. Это очень сильный кризис потребления. Люди стали потреблять существенно меньше, даже по сравнению с тем, как упали их доходы. Люди испугались. Надо понимать, что это в меньшей степени промышленный кризис. Он не про заводы, хотя есть и проблемные, но это не то, что обвалилось. Промышленности это коснулось частично. И это точно пока не кризис про безработицу. Есть другие формы. Стандартная формулировка «завод встал, все потеряли работу» не подойдет. Бюджету будет плохо, но он не помрет. И все резервы уж точно не растратит. И поверьте мне, резервы будут беречь, как только можно. Рубить расходы. И наконец, феерически впервые за 25 лет растут регионы военно-промышленного комплекса. Там вопрос очень понятный. Сколько денег, столько роста. Все это бюджетные инвестиции. Никакой частный бизнес... Там не инвестируют. Сколько хватит денег у бюджета, столько они и будут расти. И, наконец, оппозиция. В этом плане Россия идет верным путем к 30-м годам 20 -го века. Скоро будут сажать не только за репосты, но и за лайки. Могу предположить, что сеть штабов Навального прекратит свое существование ввиду тирании власти. Будет создаваться культ личности Путина, которому противопоставить кого-то – это страшный грех. Свобода слова будет иметь не то чтобы формальный характер, а ее не станет вообще. Не знаю, может конституцию пересмотрят и уберут ее. Конечно с этим так просто не захотят мириться лидеры оппозиции, но боюсь все же Путин найдет способы заставить их замолчать, уехать. И считаю, что теперь от того каких вы политических взглядов будет зависеть ваша судьба в России, то есть поступление в универ, карьерный рост, размер пенсии и так далее, поэтому только Путин, только Единая Россия, только в светлое будущее. И помните, все пути неисповедимы. Хава Нагила.